А что сегодня дробашовый день? Ей было смешно сейчас. Очень. Если оружие мне еще да. какое ты говно. Я вообще будут. Хорошо. Кто там стреляет? Э, э, эй, как он тебя забрал? как? Как, как он квест? <соц> Поднялся сразу потом второй. Амака. Хорош. Так, да, да. Это... Кто там -то? зажимает? Осторожно. Девять секунд Ха-ха-ха, Бобруха стрельнут. Раз так заебали и о, хорош, как попал, вы видели? Паль... в полёте просто попал нормально у меня так ты его снял, что ли? знаешь, Одно, почему не стреляет да пистолет? пистолет? через одну минутку узнаешь вот сейчас Ой, снял но там еще один есть или нет? я же снял его О! Хорош! <свя> Он не успел даже отбежать от вертушки. Стану мак. ку, -ку <свя> Ползает <это> такой. <свя> Пацан, чё ползаешь? А чё? ребят, пока не могу помочь. Кто там стрелял? а, -а, -а. Я справа заберу. Я справа заберу. спасибо за помощь. Как это можно? Халид. Выхоро. А что сегодня дробошовый день? Ч там? Кто-то там окидается. Ух ты! Ходи! Броня не пробита! Броня не пробита! Броня не пробита! Броня все пробита! А все ну нет! Видишь пробитие? Тихо, ты чё? Ты чё, че, человек? Ой, прошил хорошо, и меня прошивают, хорошо? Там еще кто-то есть. Я его не успею задавить. Доползшь? Ты дурак, что ли? Я наоборот. Не успею. Да, уже не успею. Да ну блин, второй раз э -э -э. не успел стрелять. Да что такое? Вот я же сказал, не стреляет у меня с, с... с... в руках. Я... Да ты его заберешь, он боится, иди подай и убей его. О, он не боится, а -а -а. он тебя не боится. Не. бобрух поиграть можно, можно. успеешь зайти зайдешь смотрю он в тебя еще и попадает Жен. даже сейчас еще и убьет тебя выше почти меня выше почти я ему так кого Ай красавчик вот это у тебя красавчик аплодисменты заряжаю этому кого который нас забрал красавчик регистрация урона в этой игре достойна отдельного котла в аду согласен